Декоративные крышки для септиков от фабрики садового декора. Они маскируют очистные системы и канализационные крышки. Служат для украшения следующих септиков – топас тверь, танк, астро, тритон и другие. Изготовлены из стеклопластика или полистоуна, благодаря чему хорошо выдерживают воздействие солнечных лучей, влаги и низких температур. Зимой их не обязательно заносить в помещении, а можно оставить на садовом участке под снегом. Дизайн в виде искусственных камней или спилов деревьев. Полые внутри закрывают септик высотой до 70 сантиметров и диаметром полтора метра. Обеспечивают теплоизоляцию и циркуляцию воздуха благодаря специальным отверстиям. Крышки для септиков от производителя пленом от 7 тысяч рублей.